Первично финансовая защита, соответственно ставим финансовые цели. Ну, после того, как поставили финансовые цели, инвестировать капитал для достижения целей, и желательно, чтобы это больше было в пассивной форме, нежели, чем в активной. А цели нормальные, и, ну, откуда такие цифры, ну, просто это доказано, ребят. Вот смотрите, у меня доход, вернее, не доход, а расход в месяц, условно, да, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей умножаем на 75, получаем 7,5 с половиной миллионов. Что такое сумма 7,5 с половиной миллионов? То есть, если мы разместим сумму 7,5 с половиной миллионов рублей, 7 миллионов 500 тысяч, разместим на депозите под 8% годовых, то в год, получается, мы будем 600 тысяч получать процентов, разделить на 12, получается 50 тысяч рублей. Вот финансовый достаток. Это ситуация, при которой ваш пассивный доход, вне зависимости от того, работаете вы или не работаете, он обеспечивает вам половину ваших трат. Еще раз, траты 100 тысяч пассивно вы получаете 50 тысяч. То есть, вам нужно, грубо говоря, в два раза меньше напрягаться. Финансовая независимость получается в два раза больше, то есть, вы пассивно получаете 100 тысяч рублей, пассивно от депозитов 8%. Поэтому вот эти вот цифры, они общепринятые, да, они привязаны к доходности инвестиционного портфеля в 8% годовых. Естественно, это чистая доходность учетом инфляции. Поэтому вот они и приводятся, и поэтому они рассчитываются.